Ну что, мои родные, следующее видео про затмение, про коридор затмений, который нас ожидает в июле и в августе. Здравствуйте, мои любимые, с вами снова Елена Дегурова. Итак, солнечное затмение в Раке 13 июля, и оно пройдет под девизом «Перестройка фундамента». Первое из затмений лета 2018 года, солнечное затмение, оно пройдет вблизи северного узла во Льве, в точной оппозиции к Плутону в Козероге. Его влияние ощущается примерно за месяц. И напишите в комментариях, как вы его ощущали, что у вас уже происходило, или, может быть, вы нашли ответы, почему это так происходило. И вот, начиная примерно за месяц до точной даты и обозначивая, задачи новых жизненных этапов, которые в полной мере развернутся перед нами с конца 2018 года. О чем это говорит? То есть, то а, те задачи, те ситуации, те проблемы, с которыми вы столкнулись, это был запущен новый механизм новых жизненных задач, которые вы будете проживать с конца 18 года и в ближайшие полтора-два года. Если у вас были достаточно отягощающие, неприятные события, скандалы, увольнения, сокращения и так, далее, и так далее, то вам обязательно, чтобы исправить эту ситуацию, обязательно надо быть на наших энерговибрационных сеансах, на которых мы это, собственно, и будем все все исправлять. Более подробно о сеансах ссылочка под этим видео. Итак, продолжаем. Вот смотрите, эти новые этапы и пути, они связаны с переходом узлов, и, соответственно, серии затмений из зодиакальной оси лев-водолей мы переходим в знаки рака и козерога, что символически означает, соответствует переходу к построению нового порядка после того, как в поисках возможностей самореализации, в поисках новых уровней свободы, любви, творчества, старые конструкции и порядки, они рушились по нашему выбору или под влиянием внешних факторов. Солнечное затмение в знаке рака обращает наше внимание на все, что составляет основу наших реальностей в целом и может стать фундаментом новых жизненных проектов. Поскольку задачи предыдущего почти двухлетнего периода, связанные с реализацией себя в качестве творцов свободных реальностей и освобождением от старых шаблонов еще остаются пока актуальными, вопросы, обозначенные солнечным затмением в раке, могут быть связаны с финальной подготовкой старых фундаментов к новым постройкам, с их проверкой на прочность и готовность к обновлениям. А вы готовы? Смотрите, знак рака связан с внутренним фундаментом, опора на которой нам необходимо для того, чтобы двигаться вверх по зодиакальному кругу и кругу жизни, к взаимодействию с внешним миром и другими людьми, к своим целям, к тому, чтобы занять во внешнем мире и его структурах определенное место. На внешних и предметных планах это темы и объекты внешней реальности, которые составляют наш частный камерный мир и область привычного, то есть это семья, дом, место жительства, близкие родственники, глубокие эмоциональные связи и привязанности, сложившийся и привычный образ жизни и порядок вещей. На смысловых уровнях это те невидимые корни, из которых произрастает наше дерево жизни. Это базовые убеждения об окружающем мире, его безопасности или враждебности, наполненности возможностями или опасностями. Это сценарии и предписания, которые подробно, подобно самореализующимся пророчествам воплощаются в повторяющихся жизненных сюжетах. Знак рака также символически связан с нашими зонами безопасности и комфорта. Это ширина границ, которых определяет пределы возможностей и успешность во взаимодействии с миром внешним. Под влиянием солнечного затмения в раке во всех перечисленных сферах и вопросах как минимум наметятся перемены, а то и начнутся серьезные перестройки. Поскольку мы в большинстве случаев гораздо более восприимчивы к происходящему на планах внешних и предметных, то наиболее ощутимые для нас обновления начнут происходить именно здесь. Новые тенденции в домашних и семейных вопросах, вопросах места жительства, родственных, близких связях, состав семьи, привычный образ жизни могут быть связаны с трансформациями во внешних целях, статусе, положении или с влиянием на нас неконтролируемых внешних факторов. В одних случаях речь будет идти о таких событиях, которые мы будем расценивать как радостные и позитивные, в другом как драматические, вынужденные и тяжелые. Общее значение и тех, и других будет заключаться в том, что с них начнется перестройка сложившегося уклада наших жизней. Именно поэтому в, в такие важные дни Такие важные циклы мы уже а, не единожды будем проводить и проводим а, сеансы энерговибрационные. Когда мы завершаем а, вибрационно, а, энергетически и в подсознании ваши а, предыдущие циклы и запускаем максимально ваши резервы на будущее. Понимаете, то есть а, здесь идет помощь и соединение на уровне вибрационном, энергетическом. И так как я уже говорила вам о подсознательных о блоках, установках, которые нам мешают перейти в новый этап благополучно. Перейти-то мы все практически перейдем, да, кроме тех, кто совсем не готовы, и они примут решение покинуть наш мир и пройти переход уже без физического тела. Но те, кто остается на земле, у нас всегда есть выбор. Идти так, как мы идем... Да, в общем-то, не заморачиваясь, да, ни о чем. Ну, вот как есть, так и есть. Или можем. Воспользоваться удобным, прекрасным случаем и сделать свою жизнь еще более счастливой, как это сделали уже те, кто участвовали в наших энерговибрационных сеансах. Кроме того, мои родные, главные смыслы любых соответствующих внешних перемен, они будут заключаться в расширении наших внутренних зон комфорта, понимаете, а, привычного, в преодолении шаблонов мировосприятия, в перестройке внутренних фундаментов наших жизней, на основании которых уже скоро начнут создаваться новые реальности как вы их будете создавать с установками ограничивающими или наоборот расширяющими вы будете создавать эту реальность с прошлыми проблемами перенося их из одного цикла в другой или освободившись и трансформируя эти проблемные моменты это только ваш выбор мы со своей стороны делаем максимум мы проводим три потока по пять дней где будем прорабатывать каждую сферу жизни отдельно мы делаем максимальные скидки на сеансы для того, чтобы большая часть людей могли воспользоваться. Один сеанс у меня стоит 10 тысяч рублей, энерговибрационный. Сейчас вы получаете за 17 500, всего-навсего 17 505 сеансов. А ссылочка внутри, первый поток уже закрыт, вы можете еще записаться на второй. Там буквально одно-два места и еще есть места на третий поток. Пожалуйста, Пользуйтесь, делайте, творите свою жизнь, как творцы, а не как вытворяющие непонятно что дети. И что еще ожидать? Смотрите, в конструктивных вариантах, в результате внешних событий или внутренней работы... Мы будем с вами расширять свои зоны комфортного и привычного, а новые возможности в самореализации, принципы свободы, любви, творчества, они будут становиться их содержанием и основной для создания новых жизненных конструкций. Но если искажение на уровне... Соответствующих знаку рака слишком сильны и проявлялись в инфантильности, неспособности взрослеть, управлять своими эмоциями и состояниями, то события, побуждающие вас обратить внимание на внутренние проблемы, могут быть достаточно жесткими, учтите это мои любимые. И если восприятие мира как враждебного, глобальный дефицит безопасности превратили зону вашего комфорта из места ресурсов, наполненности в тесную клетку невозможностей и ограничений, то ситуации, стимулирующие к выходу ее за пределы, также могут восприниматься как негативные и драматические. Если постоянное внутреннее беспокойство не позволяет вам открываться широким возможностям, людям, чувствам, идеям, делать то, что вы любите, наслаждаться жизнью, то события этого периода предложат вам изменить свои внутренние установки независимо от того, будете ли вы эти события расценивать как возможности или как потрясения. То есть, мои любимые, понимаете, что происходит? Независимо от того, верите вы в это или не верите, знаете вы об этом или не знаете, воспользуетесь вы возможностью или не воспользуетесь, это происходить будет. Только с возможностью, проработав на энерговибрационных сеансах, это будет мягче, безопаснее, более приятно. Опять-таки, не без в общем-то, ямочек каких-то, да, потому что, ну, смотря у кого сколько э, накопилось, тем не менее, это будет в любом случае прорабатываться в течение всего пяти дней, и потом полтора года вы будете выходить на новый рубеж, на новые возможности. Итак, мои любимые, главные задачи солнечного затмения в Раке, которое, затмение, которое произойдет 13 июля, будут связаны с, пере, с переопределением того фундамента, да, потому что рак – это фундамент, он занимается именно построением фундамента, на основании которого впоследствии будут выстраиваться наши большие и долгосрочные жизненные проекты. Достигаться будут внешние цели, преодолеваться место в большом мире, понимаете? И, очень важно, крайне важно провести эти затмения максимально правильно и максимально эффективно. И поскольку водный знак рака отвечает за все адаптационные инструменты психики, дни вблизи затмения могут быть достаточно сложными с точки зрения подверженности неконтролируемых эмоциям, иррациональным побуждениям, мнительность, сенситивность и чувствительность в эти дни в крайних случаях могут обостряться до болезненных состояний. Все это опять же будет свидетельством наличия внутренних проблем, требующих вашего внимания. С другой стороны, в это же время мы можем получать доступ к необходимым внутренним ресурсам, переживать инсайты и откровения, использовать возможности бессознательного и воображения для решения нужных нам вопросов. Проблемы здоровья вблизи солнечного затмения, особенно связанные с желудком, с поджелудочной железой, а также заболевания слизистых, будут иметь психосоматическую природу и свидетельствовать о наличии неудовлетворенных потребностей в безопасности, защищенности и в целом принятии. Время вблизи затмения и особенно последнюю неделю его до точной даты, это примерно, вы можете ощущать с, 13, с 7 простите, по 13 июля, стоит посвятить работе с деструктивными эмоциями, состояниями, освобождению от эмоциональных блоков и обид, освобождение от негативных установок, точнее их трансформация и работа с разрушительными сценариями. Эти дни а также стоит использовать для решения семейных и домашних проблем восстановления эмоциональных связей с близкими людьми. Ну что, мои родные, вот такова будет ситуация у нас в первое затмение, солнечное затмение, которое произойдет 13 июля. И я напоминаю, что мы для вас сделаем максимум и приглашаем вас на энерговибрационные сеансы, которые пройдут еще, которые начнутся вот с 11 июля 5 дней, потом 25 июля 5 дней и 9 августа 5 дней. Скидка для вас предусмотрена, поэтому используйте, пожалуйста, время максимально эффективно. Ссылка на участие в энерговибрационных сеансах находится под этим видео, или пишите в личные сообщения ВКонтакте, пишите в комментариях вопросы в YouTube и записывайтесь на первый поток, уже записи нет, уже группа набрана, я уже работаю с группой, второй поток, буквально одно-два места, одного-двух человек я возьму, и третий поток еще есть, ну, еще пока есть места, записывайтесь. И, конечно же, ставьте лайк, как спасибо за то, что я для вас записываю, за то, что мы делаем для вас, это ваш маленький энергообмен. Делайте репост максимально во все соцсети, чтобы как можно больше людей узнали о возможностях на Солнечное затмение, о том, как это важно для них, поделитесь с людьми и, конечно же, пишите свои комментарии, что у вас происходит в эти дни и как вам... Помогают мои прогнозы. А я вам говорю до свидания до следующего видео, где мы с вами поговорим о следующем затмении, о лунном затмении в Водолее, которое произойдет 27 июля. Пока-пока, мои родные. С вами была Елена Дегурова, Академия отношений и Содружество яркожителей.